Итак, всем привет. С вами Андрей. Продолжаем. Священник. Сложное подземелье, лес. Поехали. У нас жук очень опасный. Для нас, по крайней мере. Паук для нас будет менее безопасен. Так, убиваем орка. Продали орка. У нас есть тролль. Ты у нас сколько дамага, ты у нас много дамага. Так, еще один жук. У нас паук-орк. Он с хилом это интересно. Особенно если ты его не можешь пробить. Так, 5-5-3. У нас урона мало. Нет, это чудо мы не пробьем. Мне кажется тут рестарт. Потому что чудо как-то открыто очень слабенько. И жука бить нельзя, потому что он нам просто не даст отхиляться. В принципе, фингер на этого жука. Попробуем. Так. У нас волк. Минус волк. Так. У нас паук еще. Обе убрали паука. У нас... Орк. Убрали орка. У нас опять жук. Жук это очень больно. Так, орк есть. Точнее, это тролль. Тролль, четыре удара. Четыре у нас убивает, Убираем тролля. Убрали тролля. Еще одна баночка. Так, нам не дали меч до сих пор. Поэтому убиваем паука, наверное. А, стоп. Паука мы не убьем. Сначала хиляемся, потом убиваем. Паук убран, да? Да, меч наконец-то. Так похилялись. Более. Ситуация печальная. Ситуация очень печальная. Так. А, у нас. Мы можем восстанавливать, получается. Ага, то есть, мы сейчас похиляемся тогда. 14,7. Да, убираем жука тогда. Так, 10 плюс 2, 6. Да, понятно. Брали жука. У нас появился тролль. Так, тролль 4, тролль. 4. Да, тролля мы не убьем. Так, тут 2, 26. Так, отлично. Волку убрали. У нас восстановление магии стоит. Значит, восстанавливаем хп себе, так 16 и 13, так это получается 16 плюс 26 это у нас, то есть получается 4 удара, в любом случае, ясненько. Пробуем. Раз, два. Три он нас убирает. На следующем ударе мы его убиваем. Так, 9 плюс. Ага, отлично. Забиваем. Есть волк. Есть волк забираем волка так посмотрим что у нас здесь есть еще один волк но их нельзя бить подряд так у нас есть жук жук сомнительный так 23 и 16 это у нас три удара получается Двадцать три и шестнадцать. Это у нас тридцать девять, у него сорок один. Три удара получается. Три удара. Ну давайте ладно, три удара. Брали? Так едем. еще раз едем, смотрим, что у нас здесь, так, 40 жук, либо 41, убьём, наверное, орка, если мы его сейчас раздамажим, конечно. Так, 18, 16, это 34, 15. за три удара он нас за три удара также убирает убираем орка восстанавливаем здоровье так у нас есть орка отлично орка стоит наверно оставить блин нажал, ладно, не суть важно, так смотрим по троллю, ну, вот, тролль нам 4 удара, мы закончились, мы ему 3250 тоже 4 удара, ладно, пробуем тролля, Роль убран отлично теперь нам бы наверное последовательно сначала волк хотя нам волк не актуален наверное, сначала жук жук очень больно бьет 1942 да 3042 да. жука мы за два удара убираем Убираем рука. Смотрим на этого 26. Убираем этого. Смотрим сюда. 13-20. Ага, то есть у нас нам нужно... Ага. То есть мы нажимаем. Так, нажимаем вот так готов так все ясненько смотрим что у нас еще в наличии нам по идее нужно убить одного по идее это надо паука надо шлепнуть шлепнем паука так паук убит с двух наверное, мы уровень не получим с босс что у нас все представляет удар 30 у нас 4 от 5 атаки у нас 5 атаки плюс 4 это получается плюс 20 урон то есть у нас урон 27 20 22 то есть получается 47 а вторые удары будут по 42 47 плюс 42 мы его за два удара убиваем но мы не выживаем при этом соответственно мы убиваем этого орка сейчас У рука его тут так зовут Удар 51, мы посчитали 40, но не суть, он кстати хиляться будет, поэтому за один удар его убить скорее всего не получится. У Урука убили, так. У нас по еде чего осталось. Ага. Угу, угу, угу. Я думаю, мы прожим, прожимаем ману одну баночку. Это получается. Нам нужно плюс 4 получить. Соответственно, это мы нажимаем. У нас маны будет 6. Угу. Отлично. Тролля мы за один удар не убиваем. Что плохо? Тролля значит, будем убивать за два удара. Второй удар будет 25. 25 плюс 53. 78. За три удара, видимо, тролли придется убить. Что очень плохо. Так. Тогда я предлагаю шлепнуть паука. Хотя 28 баф все-таки помощнее смотрится. Плюс он красный. Убираем тролли. Раз. Два. Убрали тролля. Теперь паук. Нам нужно плюс 21 хп. Паук убран. Кто-то еще жив. У нас есть блоха. Убрали блоху. Лес зачищен. нам открыли разбойника продолжаем играть в склеп священником так у нас некроманты так из средней сложности ребята Вик-дебафы, конечно, это что-то с чем-то. Так, у нас физзащита, защита Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, у нас упырь. Убрали упыря, Убрали некрома. Так, поели, убрали эту птичку, убрали упыря, убрали зомби. Убрали скелета, убрали призрака, убрали некроманта, убрали скелета. Взяли еще баночку, так, так, так, так, так, у нас есть отродье, желательно с одного удара его забрать. Забрали отродье. У нас есть зомби. С одного удара мы его не забиваем. Значит, мы его не бьем. Так, у нас плюс 8. Так, плюс 5 будет. Хорошо, пускай будет плюс 5. Так, 13 плюс 13. А, стоп, там не 13 будет, там будет. Да, там будет 13, это будет 31. но в принципе, нормально себя чувствовать. Так, хорошо. Продвигаемся дальше. У нас есть еще одно отродье. Ух ты, 60 хп. Ну ничего себе. Полненькое, однако. Отродье нам попалось. Так, в это хорошо. Некроманс 25 хп. Пятый. Я предлагаю. Ох, у нас есть отроди 80 Ёшкин, шкин Матрешкин. А как его бить-то? Но мы его не убьем. Хотя у нас плюс 16 хп есть еще. Но чуть меньше, ладно. Получается 22 пополам, 11 плюс 11. Получается 36 плюс 11, это 47. Получается 9. 5 ударов, 15 не считается, 13. Получается 4, 13, это у нас 50. А мы его не убьем. А чешу да, ладно. Бьем тогда некроманта. А, стоп. Мы ее не убьем. Некроманта мы также не убьем. Хотя нет, у нас же есть хил. Мы, в принципе, в теории можем попытаться. Так, отлично. Этого мы убили. Бьем, наверное, зомби. Удар 23 тысяч серьезно. А, у нас плюс 4 дебаф висит. Это на удары, да? Три атаки, да, то есть на несколько атак. Значит, нам нужно на ком-то слить пару-тройку ударов. А потом отхиляться. Ну, по идее, 21-16. Мы его, в принципе, должны забирать, пробуем. Так, что-то что-то пошло не так. Два. Блин, получается, мы не заберем опыт с него за этот за священный удар. Да, мы опыт за него не заберем. Ну ладно. Нет так, нет так. Смотрим, кто у нас здесь. Вимпиризм, отлично. А что за босс-то? Я так понять не могу. Смотрим, тут у нас кто. 20 упырь. У что у нас делает на 10% здравия Так, 44-10% это у нас... А он нам... у нас убьет. Хотя нет, мы его должны убить сами. Так. Да, я знаю. Что а, мы еще и его за два утора... Как я так странно посчитал. Не, с драться это плохая идея. Пробуем бить от роди. ищем босса финального, но что-то пока не находим, вот нашел я босса финального, это защита от обычных атак и отравления. Но отравление нам будет не актуально. Так, значит у него защита, хорошо, отравление нам не актуально, Принц Альберт босса нашего зовут текущего. Так, надо забивать от Роди, наверное. И ты с большой уровень. 20. Да, достаточно большой уровень. Ну, в принципе, его убьем, скорее всего. Ну, я так думаю. Да. 16 удар нам, нам переплюнуть 25 меч 13 убийство отлично у нас есть упырь на плюс 5 а это три атаки атаки атаки нам нужно значит просто кого-нибудь слить наподобие зомби так у нас удар будет получается на процентов меньше соответственно если у нас удар 19 значит, у нас удар будет в районе десятки значит 35 значит мы его убиваем он бьет 23 ну и там еще раз 23 значит мы его не убиваем так готов отродись мой уровень 100 хп серьезно вот -то и такое толстенькое это попалось от родия. Так, от родия 48 хп. Восполняем магию. Смотрим. 24 плюс 19. Это у нас 43. То есть за три удара мы с ним драться. Он на 18 моему. Хотя лучше, наверное, сначала вот этого вот. шлепнуть. А, он нас убьет, скорее всего. Так, да, что ты сильный, достаточно мужичок 25, это, блин, около полтинника, у нас 32. Ну, если только воспинуть хп, кошелечку хильнуть. На всякий случай. Минус 10. О -о -о -о -о. Атаки, да, или сражения? Сражения. О -о -о -о. Это плохо. Это очень плохо. Ладно. Посмотрим, что с этим можно сделать. Смотрим, что у нас тут. Ну, тут явно хп очень мало. Восстанавливаем. Так, смотрим. 24. Тут три удара, получается, будет. Раз, два, три. Так, забрали. Надо, Обратно еще вот это отродье запинать. Плюс 10. Да уж, блин. Очень больно бьет, мы, скорее всего, не справимся. Тут у нас особо вариантов нету. Да, нам нужно убивать это отроди каким-то невероятным образом. Пять ударов, даже больше. Ну да, около пяти ударов, даже больше. 6 даже где-то ударов. Да, 6 ударов. 72. Мы его просто не вывезем. Слишком много хп. Пусть у нас еще хп забрали. Я даже не знаю, что тут делать, блин. По идее, мы должны его убивать, наверное, на седьмом уровне. Блин, но ну расклад, конечно, такой себе. что там еда не восстанавливает проблема в том что мы с первого удара ну, а с но осмоимперизм есть мы не вывезем такое количество урон -то. так единственное кого можно убить наверное это этот трое ну, но очень толстые 128 это вообще финиш так что мы делаем мы едим баффаемся на атаку и пытаемся убить финального босса так, так один Бафуемся на атаку, пытаемся убить финального босса. Два. Бафуемся на вампиризм, пытаемся убить финального босса. Босс готов. 8 хп. Убрали. Босс готов. Да тут еще видишь, что тут получается. Вот этот человек нам мешал так урон 30 так так так 30 22 нам бы в идеале вот этого запинать каким-то невероятным образом как это сделать правда пока непонятно Во-первых, надо похиляться, посмотреть на него. Этот, скорее всего, последний будет. Либо мы, если с одного удара убьем, то будет не последний. Так, по идее, нам ну, так лучше этого бить. У нас как раз 4 очка здоровья не хватает. Пробуем бить этого босса так нам нужно плюс 5 мы его убили налови плюс 5 он убит отлично смотрим этот 25 отлично он убит хиляемся На фоуку желательно, потому что у него удар 27. Раз и два. Все, полз готов. Все мобы готовы. Отлично. Выходим. Ну, Все, шеф. На сегодня, пожалуй, хватит. нам, кстати, два подземелья открыли. Когда мы магом мастерскую пробили, нам два подземелья открыли. Можно попробовать быть берсерком снести эти два подземелья. Или, или бойцом, например. Ладно, на этом все. Всем пока.